Драгоценные камни и металлы, бриллианты, Моасаниты. золото. Этот бизнес для людей, у которых есть вкус. Elements 5 выходит на ювелирный рынок и приглашает тебя стать партнером. Компания использует принципы сетевого маркетинга, но инструменты, которые предлагает Elements Five, революционны. Они кардинально отличаются от тех, что вы видели раньше. Это панамы. Здесь и родилась Elements 5. Бизнесы всего мира выбирают именно Панаму. Местные законы гарантируют безопасность, а экономическая система – финансовую надежность. Американский доллар де-факто здесь основная валюта. Компаниям, которые работают со всем миром, это выгодно. Главная цель Elements 5 – страны с прогрессивной экономикой. Первый ювелирный дом, как вы уже поняли, мы открываем в Панаме. Еще четыре – по одному на каждом континенте. Но офлайн-конференции и презентации будут проходить во всем мире. Первая встреча состоится в Милане уже в октябре. Затем в Париже, Барселоне, Дубаях, Амстердаме, Стамбуле и Монако. Как работает Element5? После регистрации на сайте вы автоматически становитесь партнером. Для этого вам необходимо выбрать продукт – бриллиант или муасанит. Большая команда обеспечит и себя, и вас регулярным партнерским гонораром. Он начисляется от каждой покупки в вашей реферальной сети. Чем больше оборот, тем выше процент со всех покупок в сети. Максимально 18%. Для партнеров с большими командами предусмотрены 5 специальных премий. От 1000 до 500 тысяч долларов. Они начисляются по специальным правилам. Необходимо сформировать три структуры с достаточным оборотом. За каждую новую сформированную команду наставник получит плюс 25% процентов премии. Тут есть к чему стремиться. Горизонт премии безграничный. А бонусная программа Elements 5 гарантирует сначала возврат средств, а затем и доход в виде кэшбэка в зависимости от выбранной программы. Всего их три. Старт, стандарт и баланс. Самая выгодная программа – стандарт. Кэшбэк выплачивается раз в месяц, первого числа. По программе «Старт» на внутренний актив средства начисляются еженедельно, но с меньшим процентом, чем по программе «Стандарт». А программа «Баланс» позволяет покупать изделия с начисленного внутреннего актива. По сути, использовать уже заработанные средства от прошлых покупок. При этом каждый месяц в личном кабинете будет возможность увеличить объем инвестиций. За это придет одноразовая выплата в размере 20% от покупки. Эта программа называется заработок x Х2». а детальных принципах ее работы будет отдельная инструкция. Еще одна фишка Elements 5 – логистика. Мы доставим товары в любой город большинства стран мира. Становясь партнером компании, вы обеспечены сертификацией и официальным совершением сделок. Ваш бизнес подкреплен многолетней перспективой – и неограниченным развитием.